что, девчонки и мальчишки, ждем сейчас наш мини-бас. Время без 10 уже 5. Ну, тайцы могут опоздать. Сейчас какой-то мини-бас проехал. В ту сторону, вот сзади меня. И подождем, когда приедет за нами мини-бас, поедем в Лаос. Кстати, погодка становится пасмурной, небо затягивает. Сегодня 3 июня. 5 часов почти. Так что за кнопочки за моей присмотрят. ребята. я уже с ребятами договорился. Приедут, ее покормят, погуляют. Человек один здесь, который живет. Так что все нормально. Кнопочка у меня всегда в центре внимания. Они никто никогда не забывает. Ну а мы поехали потихонечку дальше Следующая съемочка, наверное, уже будет в мини-басе Поехали так, Ну что, девчонки и мальчишки За мной приехал бас У Нас пока двое Один русский, это я И второй иностранец, европейец Все по посадочным местам Мое место вообще там должно быть я пока здесь кстати там тоже неплохо я и планировал поехать впереди потому что здесь можно положить ножки снять обувь вот так вот вытянуть и ехать всю дорогу кайфовать так что не сзади не сзади не позади которая меня сегодня здесь получается мини бас а не те местный то есть ну, Единственный минус, на остановках надо будет это сиденье постоянно откидывать, чтобы люди могли выйти. Ну, я думаю, это не проблема. В общем, по времени мини бас за мной приехал. Сейчас скажу, сколько времени. 10 минут, в общем, я ждал. Должно было в 5 часов приехать. Ну, приехал в 17, 17.10. И все, мы поехали сейчас собирать остальных. И потом будем выдвигаться в Лаос. Поехали вы со мной. Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. А, с ПТАИ мы выехали в 6 часов. А, 18.00 где-то. И сейчас в дороге провели ровно час. Вот он наш водитель идет. В общем, уже уехали из ПТАИ первая остановочка но пока не заправляемся ничего сейчас просто в туалет сколько еще будет остановок неизвестно а мини бас у нас забился полный на остановках алкоголь не продают сразу говорю ребят что были курсы кто хочет побухать но опять же водители следят за этим и гоняют так что аккуратно. А я решил себе взять какие-то непонятные шарики или пельмешки. В общем, сейчас возьму, все расскажу. шарики непонятные, с чем они, даже представления нет. Вот мне он сейчас приготовил, и вот еще, по-моему, рис завернутый, тростниковый, или как это называется правильно, в общем, глупыхи какие-то. В общем, полил мне соусом, такой пакетик, Еще туда насрогал огурцов, сейчас буду пробовать. непонятно по-моему похоже на рыбу а круглый Ну, ну ну ну ни нихера бери все равно в общем запихнул мне еще вот такой треугольник один хотят я ему говорю не надо он говорит нет бери Капунтап В общем, не знаю, кушать можно Сейчас перекусим и поедем дальше Вот такой вот кафешка Не кафешка Забегаловка прямо на заправке Вот это вот слева похоже на рыбу А это какие-то шарики непонятные Из чего В общем, кушать можно а соус немножко острый ну, меня это не пугает так что приезжайте покупайте а он сейчас будет показывать что это такое но ну, я понял что ну, это рис как я предполагал рис завернутый просто на он еще и жареный ну, вот то есть решил на камеру показать капун кап показал на камеру как надо это есть все ну все ребят ладно буду я кушать а вам приятного просмотра а мне хорошего аппетита ну что девчонки и мальчишки попробовал я эту непонятную виду ну своеобразное можно покушать конечно но на вкус а он чувак нам показывает привет сейчас мы на них наведем Надо сейчас лампочку уже подсоединять. В общем, бас наш потихонечку загружается. Сейчас поедем дальше в Лаос. Ну, вы со мной, поехали. Ну что, девчонки и мальчишки. У нас незапланированная остановка. Какой-то мастерской непонятный. сделали маленькую остановочку Чтобы фокус не наводится ни хрена В общем поломались мы Ну не мы точнее Нам позвонили и сказали сдох по ремонту машин а это что-то ремонтирует Работка. Работа кипит Другую ночь А ждал нас этот товарищ И потом к мастерской пригнал А может быть и мы сломались Хер его знает делаю делают, походу, у нас. Что-то у нас, наверное, габарит не горит. В общем, незапланированная остановка. Сейчас время уже идет часов, наверное. Сколько у нас времени? Без 8-9 вечера. Ехать нам еще 500 километров До границы Лаоса Ой, Таиланда и Лаоса А граница происходит у нас на реке Мичонг, по-моему Если я не ошибаюсь В принципе, мы уже, как бы, сказать глубинки Таиланда Так, ну что, девчонки и мальчишки У нас... По идее, вот это должна была быть вторая остановка ну так как мы сломались с дороги нам пришлось сделать внезапную остановочку здесь остановочка у нас тоже на заправке алкоголь не продается есть вот такой вот буфет можно перекусить здесь мы сейчас будем находиться минут 30-40 наверное если я не ошибаюсь потому что сейчас тайские водители делают документы проверяют чтобы не было накладок то есть со всех мини-басов собрали паспорта они прям дружной компании штампуют печати там просписи в общем все документы со всех школ какие едут стараются собирать одним разом чтобы то есть не одна машина ехала с одной школы а прям куча с Паттайи по возможности вот эти все минибасы это все едут продлевать визу в ловос кто-то студенческую, кто-то туристическую, кто-то бизнес-визу. В общем, все катаются. Так что здесь можно перекусить, сходить в туалет. Вот в прошлый раз я с этим водителем ехал, с тайцем. Но это было почти год назад. Территории на заправках, как видите, все ухоженные Газончик, зелень Ну, одним словом, для людей все сделано Кафе Амазон не работает Здесь фонтанчик даже Ну, почему-то знак стоит Курить нельзя возле фонтана Так что не знаю Сейчас мы с вами еще в Севен дойдем, здесь вот туалет мужской, а отдельное есть помещение для инвалидов. По моему извиняюсь, на прошлой стоянке было для инвалидов, или в центре, по-моему в центре для инвалидов. Да, вот для колясочников отдельное помещение есть То есть инвалиды Ну сюда и мужчины и женщины То есть инвалиды могут пойти в туалет Ну пойдем с вами в магазин Посмотрим там Кстати, время мы приехали на вторую стояночку а Почти было 22.10-22.15 И до границы с Лаосом нам осталось Километров 400 с лишним Там 404, 405 проехать Так что Осталось чуть-чуть уже больше полпути Мы прошли Я точно не помню там, по-моему, то ли 700 То ли 900 километров Здесь какой-то у нас магазин Сладостей Одни сладости Печеньки, конфетки Шляпки ну, девчонки решили душерак поесть Ну, у меня, говорю еще раз В Басе русских нету Все иностранцы Также, как видите На каждой заправке Есть Севан или Фэмили Март Мы сейчас пойдем что-нибудь возьмем себе дорожку водички Надо еще прикупить О, Водичка у нас Заканчивается Много старайтесь воды не брать потому что придется вам просить водителя, чтобы делали остановочку. Старайтесь меньше пить, особенно пиво перед дорогой, потому что остановок практически не было. Ну, бывают там 3-4 остановки запланированные. Все. Вода стоит литровая 14 бат, 0... а, 600 граммовая 7 бат, так что есть по 5 бат маленькие, есть по 15 какая-то супер. Вода супер очисткой. Так, надо еще каких-нибудь чюнюшек взять, что ли, пожевать дороги. Или орешков. В общем, ну пиво, говорю, не продается алкоголь на заправке. Вообще никакого алкоголя нету. Так, орешки, орешки, орешки. Всякие препараты, мази. В общем-то понимает, тот покупает себе. Так, ну вот я себе нашел орешки сейчас. Упаковочку возьму вот такую вот за 40 бат. Буду грызть потихонечку. Такие вот также вот выкладывают новые продукты, просроченные убирают, а новые ставят. Ну, пойдемте можно кофеек взять горячий холодный в общем сейчас мы кофе возьмем и пойдем на кассу